Здравия друзья, с вами снова Залевский Денис, представитель правовед Сибири в Иркутской области. И сейчас хочу записать видеоинструкцию, как отправить заявление, там, неважно жалобу, да, любой документ от вас, через интернет приемы. Через интернет сейчас есть во всех структурах органов управления власти Российской Федерации. Ну, вот, в данный момент мне нужно отправить жалобу в интернет-приемную прокуратуры Иркутской области. В другом ролике значит, я зачитаю эту жалобу, объясню, для чего я ее написал. Но в общих словах это продолжение моей коммунальной истории, то есть э, моих вза взаимоотношений с э, коммунальщиками. То есть жалоба у меня на э, ресурсоснабжающую организацию. Итак, я зашел на сайт, набрал в интернете сайт прокуратуры Иркутской области, зашел в интернет приемную. Тут вот инструкция у них прилагается, что как это можно прочитать чтобы знать. Так, ну, нажимаем согласен. Так, представляемся. Вносим фамилию. Имя. К какому адресу должен быть отправлен ответ ну, нажмем по электронной почте потому что почтой россии я им еще буду посылать а, дублировать данные жалобы с приложениями введу пока электронную почту свою <клыш> почтовый адрес не обязательно теперь указывать так телефон укажем 8024 6809 24 прикрепить файл если файлов несколько предварительно заархивируйте их в файл формата rar максимальный размер 5 мегабайт так Значит, мне нужно заархивировать мою жалобу вместе с приложениями сюда. Вот у нас, так, жалоба сама и приложение к ней. Приложение к ней. Так, сейчас мы это сделаем. <к noir> Все это делается просто. Сейчас у нас откроется папочка. приложение я отсканировал вот они у меня приложение скопируем их здесь создам папочку отдельную Так, правка над прием не подпишем ее. сюда вставим, так и саму жалобу тоже. Саму жалобу, саму жалобу. Так, так, так. Жалоба в прокуратуру. Копируем. Так. Мне нужно на ней, я на ней еще не расписался. мы и сейчас сюда сразу вставим. Потом я поставлю паузу. И распечатаю ее, распишусь на ней и отсканирую. Загружу ее с росписью и с датой. Но хотя можно в принципе вставить туда свою подпись, которую до этого я нанес. Можно в принципе сделать и так. Для этого мы его тут сейчас откроем. И вот сюда нужно будет вставить подпись свою. Нажмем вставка. Рисунок. Сейчас найдем. Где-то у меня тут была моя подпись. Вот она. подпись большая тут у нас получилась мы ее сейчас сожмем Эх, размазала перелазить на страничку можно в принципе так вот наверное все-таки нет пойдет я думаю пойдет не мы тут вот сейчас просто уберем пробелы вот так вот Так, сейчас уберем еще где-нибудь пробельчики, переносы уберем, чтобы место появилось еще дополнительное. влезть угу. все вошло ну, так вот уже более-менее пойдет все сохраняем сохраняем закроем все должна она здесь получится нормальная угу. все видим замечательно все ушло и теперь берем так закрытие надо здесь Сохраняем изменения, выделяем все наши файлы и выбираем «Добавить в архив». Тут они открыты. Архив получился неполноценный. Сейчас удалим его. И попробуем заново. Так. Он у нас везде закрыт. Не должно больше никаких оказий получиться так добавить в архив что такое ладно сейчас разберемся Так, все, я разобрался, пришлось пришлось открывать мне тут диспетчер задачу, убрал процесс, все, в общем, добавил в архив все эти файлы, то есть вот сама жалоба и приложение к ней. Вот он архив, можно его посмотреть. Вот, все прикрепилось, замечательно. Теперь... Смотрим, да, заходим сюда. Файл не выбран. Нажимаем обзор. Рабочий стол. Рабочий стол. Так, отправка в интернет приемная. Вот он наш архив. так не вижу чтобы он прикрепился ваше сообщение так еще раз попробуем Сообщение пока <связываем> приложениями данный материал также вышлю почтой россии так ну что у нас тут с файлом то может его стоит посмотреть Максимальный размер 5 мегабайт. Может, мы не уложились в эти 5 мегабайт. Посмотрим свойства. А, ну, конечно, у нас 6.34 получилось. Так, значит, надо его еще как-то сжать. Как-то сжать еще его. смотрим, что можно сделать степень сжатия 89 процентов так путь к папке так если нам попробовать отдельным его элементом сделать, то есть создать отдельно заархивировать жалобу, вот она моя отдельно заархивировать жалобу и отдельно Так, этот удалим и отдельно заархивировать приложение. <связь> так. Сейчас также их добавим в архив. Подпишем его. Приложение. Так, и теперь будем пробовать отдельно все это вставить двумя файлами. Так, выбираем «Моя жалоба». Так, ну что у нас опять? Размер файла нормальный. А вот вижу, да, приложение RAR. То есть, получается, они прикрепились. Если выбираем «Моя жалоба», получается, да, «Моя жалоба». То есть... Только один файл у меня получается. Я могу туда прикрепить. Так, хорошо. Тогда. Тогда мы еще маленько. А, что же, что же? Так, хорошо. Мы тогда напишу. Здравия отправляю вам свою жалобу. Без приложений так как э, полученный объем архива не проходит по Параметрам отправки. Так, данный материал также вышлю почтой России. Все. Тогда сделали так. И нажимаем отправить. Спасибо. Ваше обращение отправлено менеджеру сайта для обработки. Все видим. Прокуратура Иркутской области. Залевский Ильин Александрович. Ответ на почту. Телефон. Прикрепленный файл. Текст письма. <coughs> Текст письма. А, прошу прощения, уважаемые зрители, друзья, за то, что оторвал столько времени у вас отнял. А, Но, ну, тем не менее, мы вот побывали с вами, да, в таких нестандартных разных ситуациях. А, и я, как понял, нужно вот в это поле вставить было именно текст моего обращения. Вот. Но теперь уже пусть будет так, если что, со мной свяжутся. Если нет, то я еще раз продублирую. Ну, в любом случае, я буду... Отправлять это все еще почтой России. Можно позвонить по номеру телефона и все это дело уточнить. Ладно, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если вам стало полезно данное видео. До новых встреч!